Давай, давай. Я убрал его на. Да? Не. Ты скажи тогда стрелять надо. Видишь, поворачивает. будешь стрелять, да? Да, тихо, тихо, рано, рано. Ой, еще. Или нет? нет? Нет, нет, Давай, стрельон. Подожди. Давай. Один правый пал, по-моему. Да, поторопились, да, чуть-чуть. Немного, блядь, надо было, да, подождать. Я, ешь, боялся, что запарят нас тоже. А думал, запалят нас. Они раз отвернули. <звы> Они кто-то тут где-то, нет? Там. там он острый, он был, где На каком? А? Он, А шеи вон или что-то? А? Ну как, Серёга, гуся выловил? Вот что значит, не подтянуть, да, их? За столько метров стрелять, блин. Эй, нифига все плывет как. Крепко сидит. Крепко, это... <му 103 хил arithmetic> А, ты уже шевелил его? Один есть тоже. А, он сбоку. Там уже я потопил эту все за меня. Он плотно сидит он. А, он до шоги, конечно, что тут? 100 метров точно, блин. Как она еще, дробь долетела? Это она уже все, не вся, долетела. Она крупная, долетела Неопытность. Крупная, крупная дробь. Долетела она. Неопытная. Как мы мелкой почти не стреляли. Единица это, только в начале. Этот-то, хороший Белый-то? Милый. Блин, дождик пошел, ну погода отменяется Все ровно, попадаешь, а да? Уйдем, блин. Хочешь что подожди, можешь сюда? Ну, я по Как, блядь, я вовремя заметил, да, Серега. Да нет, наверное, надо. Нет, да нет, нет, давай, пропустим. Давай замрем. Замер. Давай, замер. Я тоже не шевелись. Я в конце потом. Я, они прямо ровно. Нет, на круг идут, Серега. Вот, видишь вот этот, ниже шла, смотри. Пятерка или тройка идут внизу, -то они через наши. Смотрите, опять подняли резкую высота. Ребята, всем привет! Сегодня у нас 13 октября. С другом выехали за гусями. Тут профиля расставили. Время уже у нас сколько? Два часа дня. Погода вообще плохая, такой, дождик идет, пасмурная. Но, может, она говорят к лучшему, может, гусь помень... ниже пойдет. С утра что у нас было? На лед был две казарки. Прямо стояли, пока разговаривали. Сели в перелетку и сразу тремя патронами взяли один на раза одна взлетела, двумя добавили тут уже тушка, тушка от нее получилась ну разделили, по одной вышло. потом был налет один не дождались далеко летели как бы думали поближе подпустить а без опыта так сильно не подпустили Десять патронов, а один гусь улетел только он туда упал двум соснам на островке не знаем как достать сейчас он пошел друг за каракатом так может два дерева кинем через ручей да пройдем потом еще один налет третий был ну как понять был стороной обходили под... против ветра подозвали а думали что на круг зайдет так и не зашел них нифига и этот пролетел он туда нас метрах, наверное, 600-700 он туда, там и сел. Большая стая Надо было, конечно, стрелять. Не думали, что он осенью. На круг, думали, на круг, на чучела подсядет. И так пропустили. И все пока сидим. Будем того сейчас гуся пробовать ее доставать. Ну и все равно, хоть с каким-то трофеем, Тут до этого сколько мы в болоте отсидели. Я с батькой два дня отсидел там. Ноль. Ни одной гуся не было. И они сейчас до сих пор там сидят и кто со стороной почему-то облетают на кромке все болотом летят. Не знаю, надеемся, что до вечерки еще посидим сегодня без ночевки, будем ждать еще. Так, смотрите. Ладно, пока Серега едет, попробуем утащить. А, ничего такая бля. получился блин короткие а, ну вы тут он видите тут а, палку взять или сигнату гусь вот тут лежит вот. и там вокруг не обойти никак все такими ложинами значит что будем думать еще Крюк сколько? Горбуш только весь крюк я. Гуся достали, да, Серега? Все до Киева. Он куда-то. Серега чуть не потонул нас. что, собираться тоже будем потихоньку, а? Это что? Это ты пока пасишь, пока? Есть? А я так Ощипаем, да? темнеет у нас потихоньку. Ладно-то. Ощипать его, да?